Нет? Так. Да, нормально. Дорогие друзья, приветствую вас! Снова с вами Людмила Осипова. Мы продолжаем тему, которую начали в прошлом эфире, тему а, тонких тел, оболочек человека, тела человека, а, обол, а, оболочки. А, и у нас перед этим была тема а, чакр, чар. И э, оболочки, они привязаны э, к, к чакрам, и э, ну, связаны с ними, да, и, в общем, здесь можно логически предположить, э, мы говорили в прошлый раз о том, что э, у человека может быть разное количество оболочек, так же как у человека может быть разное количество работающих чакр. Может быть э, отсутствие работающих чакр, когда тогда это такой классический. Неприятные слова буду говорить, это классический зомбак или, или вампир, потому что это человек, который не может самостоятельно функционировать, он не самодостаточен, он треб... ему нужна энергия живых людей, ну, вообще живых существ, ну, людей предпочтительно. Вот, полноценный нормальный человек, у него работают все чары, все чакры. И их тоже ну, количество функционирующих, качество чакр, конечно, зависит от уровня светимости, от, от энергетичности, от прокачанности человека, от поточности человека, от его уровня развития. Вот. И в прошлый раз мы с вами говорили о физическом теле, как о. Есть такая концепция, сейчас, если у нас был эфир про гиперборею Атлантиду, да, и где-то был отсыл про то, что вообще первая концепция, которая, по крайней мере, как-то вот более-менее дошла там в свое время до меня, она, это была концепция Блаватской о мироустройстве, о том, что когда-то земля и все на земле, оно имело другую совершенно мерность, другую плотность, и люди были бесполы, бессмертны, и а, огромных размеров. То есть фактически у них не было физической оболочки. По-моему, я предположу, что у них даже не было эфирной оболочки. У них максимум это было астрально и выше. А, и а, с, с точки зрения этой концепции, а, появление физического тела – это есть. есть очень сильное загрубление, это есть очень большое понижение по, по вибрациям и ограничение возможностей человека. Вот. И как раз некоторые катастрофы или такие большие смены эпох, которые происходили, они как раз а, приводили к уплотнению мерности, а, появлению более плотных тел. И по этой концепции эфирное тело и физическое тело, это вот крайнее, да, самое последнее сформировалось физическое тело по этой концепции. Еще раз повторю. Вот. А, и, а, соответственно, ну, это как, там, можно сказать, скафандр. А, Кто-то говорит, что это там тюрьма духа. Да, очень разные трактовки, что такое физическое тело для нас. Ну, а, могу сказать только как человек, который очень много лет всем этим занимается, и имея большой опыт не только личный но и консультирования и работы с людьми, могу сказать, что мы зачастую а, даже не просто... Мы не можем представить даже всех наших возможностей, всех наших сил, всех наших полномочий, которыми мы обладаем в своих высших телах, на уровне там хотя бы своего высшего «я». Это при том, что не факт, что нет ничего выше. Но ну, по крайней мере, то, что хоть как-то можно... Достаточно много людей туда добирались, тренировались, пробовали. И физическое тело, оно, тем не менее, мы в нем живем, и у него есть свои силы, свои способности, таланты, отличающиеся от тех, которые у нас есть на самых дальних высших планах. И поскольку уж мы выбрали в этих скафандрах жить, конечно, имеет большой смысл учиться с этим взаимодействовать, учиться этим управляться и любить, потому что в этом мире без физической оболочки мы э, находиться просто не сможем. И э, сегодня наша тема – это эфирное тело, следующее за э, физическим, вот еще раз повторю по концепции, да, оно менее плотная, поэтому более, более древнее, что ли, да. И чем, чем больше поле, чем, чем дальше мы будем продвигаться, тем больше каких-то возможностей и более там тонкоплановое, вибрационное да, ресурсность, ресурсность будет повышаться. Но это ресурсность, которую нужно уметь освоить. Это вот не так вот, чтобы, знаете, просто там... А, знаете что у вас это есть это работает нет чтобы это работало надо еще научиться этим пользоваться вот а, эфирное тело что еще хочу сказать наши эфиры построены таким образом что это не просто такое знаете вот а, общеобразовательная какая-то да, такой а, ну что за за время прямого эфира мы, мы тоже какие-то самые простые вещи можем с вами проговорить но и чтобы была некая прокачка, то есть каждый прямой эфир, он построен так, чтобы вы получили какой-то результат. То есть в прошлый раз мы работали с физическим телом, мы его прокачивали. В этот раз у нас эфирное тело, мы будем прокачивать эфирное тело. Что же это такое? Ну, смотрите, кроме того, что оно самое плотное после физического, понятно, что когда в основном там снимают ауру или там вот видео, То есть вообще свойство, да, свойство этого тела, оно нас защищает, оно, это энергетическая наша матрица, да, энергетическое поле. Почему именно из эфира делают двойников, эфирный двойник, да, создается некий собственный... эфирного двойника можно послать вместо себя куда-нибудь а, например вы кому-то что-то хотите сообщить а вы э, собираетесь формируете эфирного двойника отправляете его сообщением он приходит сообщает а, более того я хочу сказать что а, по мере вот как получать те функции которые вы закладывали при своих тренировках при своих развитии при своем развитии вот и здесь этот двойник он естественно будет обладать вашей энергетикой потому что он из нее создан собственно из эфира вообще создано все вы наверное знаете эту концепцию вот эфирный двойник очень хорошо отображает качество степень здоровья вот кто, не знаю, там, занимался целительством или общался с целителями, интересовался этой темой. А, в общем, по полю очень легко диагностировать. То есть можно диагностировать, просто есть люди как рентген, которые просматривают внутренние органы, видят где-то какие-то нарушения. Но чаще все-таки встречается вариант диагностики именно по эфирному телу. Любая проблема, любая болезнь возникает сначала на тонких планах на высших оболочках и в зависимости от того на каком уровне произошло формирование проблемы дальше этой проблеме нужно прорасти пустить корень на себе не показывают прорасти до физического тела поэтому любой грамотный диагност вам скажет что прежде чем появилось какое-то заболевание у кого-либо до этого минимум за полгода начался процесс поражения то есть когда уже был поставлен диагноз, либо когда уже там стало плохо, это уже последняя завершающая стадия, но ну, дальше только уже, если там не остановить, да, и там просто хуже будет. А изначально процесс всегда начинается в тонких оболочках. Когда мы с вами доберемся до ментального тела, наверное, может быть, э, на каждом мы где-то будем касаться этой темы, чтобы просто было понятнее, как этим пользоваться. Вот. Еще раз повторю, что эфирный двойник, эфирное тело четко отображает здоровье человека. А когда мы достаточно здоровы, поле вокруг нас ровное, оно имеет такой яйцеобразный э, форму, бывает немножко вытянутое куда-то там, да, э, в зависимости от того, бывает от проблем человека, либо от э, какие-то перекаченные какие-то, бывает, человек во что-то сильно вложился, в духовное развитие, например, у него вытянутая вверх аура, там, да, кто-то там волеизъявление, у него такая вытянутая вперед, может быть, немножко аура, вот, Но в общем и в целом гармоничное развитие дает вот такую яйцеобразную оболочку и любое нарушение этой формы и размерности то есть если где-то ну, яйцо немножко например, там, в плечах например там да что это такое то уже не, это уже нехватка какая-то энергии тоже возможно какой-то пробой это уже какая-то перегрузка этой области вот а, поэтому вот прямо я сейчас говорю вы что можете сделать параллельно кто умеет кто кто не умеет учитесь а, вот ну либо после эфира просто сядете закройте глаза просмотрите, то есть мы, я предлагаю, как матрёшечка у нас, да, мы, мы и есть матрешка по сути дела, и физическое тело – это самая маленькая наша матрешечка, да, сегодня мы рассматриваем чуть побольше, вот. И а, в прошлый раз что мы делали? Мы просматривали все тело, разговаривали со своими органами, со своими клеточками, давали им любовь и поддержку, особенно тем областям, которые, ну, либо как-то беспокоили, либо как-то пожаловались вам. Вот, а, имеет смысл, это же быстро, легко и очень эффективно проделать данную практику, потом визуализировать, представить себе свою ауру или свое эфирное тело, посмотреть, как оно у вас выглядит. Любые, что, что, что говорит о том, что ну, надо что-то сделать, обратить внимание да, на какие-то области. Если есть любые потемнения, то есть кто-то видит светом, кто-то видит аурой, вы можете просто визуализируйте форму вокруг своего тела, форму эфирного тела. То есть вы говорите, хочу вот увидеть, какое у меня сейчас оно есть. Ну, обычно это легче с закрытыми глазами. Закрыли, визуализировали, смотрим. Со всех сторон. Не забывайте про спину, про плечи, голову со всех сторон. И все, что отклоняется от такой ровной, гармоничной светимости, да, либо радужности, там, если. Ну, радужность это уже где-то, если, допустим, какой-то цвет яркий, да, это тоже ну, превалирует какая-то из чакр, какая-то из, какая из энергий. Вообще-то, ну, мое предположение, моя версия, что. А если все органы и все системы у нас более-менее нормально работают, то мы получаем оболочку все-таки светящуюся. Там могут какие-то быть цветовые гаммы, но, в общем, это прежде всего свет. Если уже э, радуга расслоилась, то есть, что такое радуга? да? Это белый цвет или свет, раз, разложенный по цветам. Вот, Значит, уже где-то что-то разложилось. Если у вас все работает, то, скорее всего, вы будете все-таки светиться таким... Либо беловатым, либо золотистым светом. Я сейчас не буду уточнять эти нюансы. Кому интересно, можете полезть в интернете поискать. Хотя я столкнулась с тем, что далеко не все можно найти в интернете. Поэтому я надеюсь, что этот ролик будет для вас полезен. Так, продиагностировали свое поле. В частности, второе, да, нашу оболочку эфирную. Если любое потемнение, что мы делаем? Несколько способов есть, он у вас может быть какой-то ну, свой, не совсем такой, как, например, самое простое, представить поток света, идущий в макушку, и этот свет опускаем в сердце, сердце у нас это зеленый цвет, такой изумрудный, такой, вот цвет изумруда светящегося, да? Дальше этот свет распространяем по телу и вокруг, и направляем его туда, где, если вы что-то увидели. Любое затемнение однозначно направляет туда энергию чистим светом. Можете просто представить, что свет заполняет вашу оболочку. Сначала физическую, и потом заполняет поток чистого, благодатного, качественного света, сияния, заполняет вашу эфирное. оболочку. Поле. Еще раз повторяю, что это дает? Это дополнительно энергетическая защита, это выравнивает вообще ваше состояние эмоциональное, физическое, духовное, душевное, да, потому что это ну, максимально близко к телу. Все, если какие-то были пробои, касается ли это здоровья, касается ли это, я не знаю, там каких-то ну, ограничений, там, переживаний, страхов, блоков, да, то есть может на разных телах что-то когда-то происходить не то. Мы пока туда не лезем, мы работаем сегодня с эфирной оболочкой, давайте ее почистим, вот, и а, зададим программу а, этой оболочки такой целостности, наполненности, насыщенности, такой а, ровный, спокойный, красивый, качественный свет, в котором растворяется все, что, ну, что лишнее, что, что недобро, там, касается ли это, там, не знаю, там, а, да, каких-то там усталостей, физических, каких-то там проблем, там что-то там со здоровьем, с настроением, с энергетикой. Неважно, да, глазы порчи и так далее. То есть причин может быть масса, это не, не тема сегодняшнего эфира. А, но мы, мы независимо от того, что, где, откуда, когда и как. Мы просто берем и все это умываем, вычищаем светом и светом же наполняем. Визуализируем такую плотненькую, не твердую, но плотненькую, упругую оболочку светимую. По ауре, кстати, очень легко диагностировать, то есть не только по форме, но и по границе ауры. У меня был когда-то такой интересный опыт, я не очень люблю эти практики, но мы были в одном таком очень сильном месте, и вот как раз у девочки недавно открылось видение, и у нее специализация такая была в целительство, по роду, по крови у нее была в эту сторону, он начал открываться, это всегда очень интересно, хочется всех диагностировать, хочется разбираться, она ко мне побегает, а там это святое место, там какой-то мужчина приехал за помощью, его отправили там, не знаю, там землю копать, сено косить, короче, заниматься, физическим трудом, очень исцеляющая практика, вот, и э, он ходил там что-то там то с вилами, то с чем-то мимо нас, он говорит, смотри, смотри, смотри на его поле, ну, хорошо, посмотрела я на, на его поле, и э, у него э, оболочка, ну, была достаточно неплохая оболочка, но она была очень странная по краю, она была такая вот, вот такая вот какая-то дерганная, очень много-много таких зазубриночек было, и как будто бы она не была упругая, она вот как ну, вот представьте себе, да, вот как бы границы в... там тоже есть, но эта волна, она мягче. А это прям везде, где вот такие зубцы, это туда надо обращать внимание и желательно это выглаживать, выправлять. Вот. И оно как вот такое черное такое какое-то, вот как. Но это было тонко, а в основном поле было нормальное. Я говорю: ну да, вот вижу вот такую вот ерунду. Но поскольку я специально целительством не занималась и, не, в общем, не обучалась этому целенаправленно. Вот, а, я говорю, она говорит, ну чтобы это могло быть, в общем, и а, мы предположили, потом это подтвердилось, да, что там, что алкоголизм нет, а, что именно а, наркотики какие-то, возможно заниматься таки так, так, а что вот, а как это, что это, о чем это может говорить? Это большая тема, это, понимаете, это вот по, а, чтобы там цели угу. Вот, еще раз повторю о том, что э, внедрение в оболочку может идти с какого-то более высокого тела, и когда оно добирается до физического тела, это уже говорит о повреждении, поражении какой-то части оболочек человека, и по-хорошему, понимаете, я думаю, что если бы в школах преподавался предмет, вот, ну, элементарный там, да, об, собственно, образование, вояние с, с помощью образов, да, работа с образами диагностика своего тела и своих полей, А если бы это преподавалось каким-то даже факультативом, я уверена, что уровень а, здоровья, осознанности, ресурсности населения был бы гораздо выше. В добрый час, может быть, мы когда-то до этого доживем. И а, надеюсь, что пока я все это говорила, вы это уже проделали, либо поняли, как это сделать, когда эфир закончится. А, вот э, Еще раз, эфир, он... А, любая вот его можно ну самое простое там да а, похлопать если в ладоши давайте сделаем это быстро вот похлопать в ладоши а потом вот в ладони сейчас чувствуется такой как будто ток и если сейчас начать вот э, играться будет такой как будто ток вот как батарейки между и можно поймать где вы теряете это ощущение то есть сколько вы можете удерживать да на каком расстоянии вы можете удерживать это ощущение тока вот элементарно вот это вот как бы ближе уже к эфирному телу мы сейчас работаем да такие а, очень конкретные вещи когда вы читаете книжки про волшебников и они бросаются огненными шарами это вот все о том же да это а, это умение использовать свою энергию эфирную, вырабатывать ее больше вот, и куда-то применять То есть, во первых строках письма имеет смысл применить ее для собственного здоровья вот во вторых строках с этим можно делать чудеса те же самые эфирные двойники те же самые какие-то энергетические посылки приветы ну и так далее да? есть закрытые темы которые без специальной подготовки и э понимания выбора человека я рассказывать просто не буду это обучается индивидуально и очень важно понимать зачем человек это учит изучает как он будет это применять потому что всяких там колдунов плодить я добра совершенно не вижу все что рассказывается делается для того чтобы вы могли провести элементарную самодиагностику выровняться наполниться ну Кому интересно, можете вот попробовать просто, там, ну что, элементарно, закрыли глаза, вот ваше поле, представили, визуализировали себя, ну, такой светящийся силуэт, образ такой себя, и отправьте, там, не знаю, кому-нибудь с приветом. Вот, что вот, я, я посылаю тебе привет, да, и потом смотрите на реакцию человека, а, ну, интерес, ну, попробуйте ее проверить. Очень простые вещи. Вот. И еще повторю раз, что поскольку эфирная оболочка, она плотная, она относится к нашим нижним чакрам, это э, три нижние чакры имеют отношение к эфирной оболочке, да, то есть то, что обеспечивает нам энергетику. Мы говорили с вами, да, что сердце, оно э, находится между как бы верхним и нижним, внизу это э, зона жизни, зона, зона продолжения жизни, выживания, жизнетворения, и... Сердце, оно находится между тем и тем, а здесь, ну, больше такое разумно-духовное, что ли, если по чакрам, да, говорите, по цветам это разложено и по, по назначению. Так вот, это вот как бы к нижнему этажу относится, да, к, это, к нашей жизни, к нашему выживанию, нашему жизнеобеспечению. Поэтому я желаю вам, чтобы в результате сегодняшнего эфира вы вспомнили, посмотрели, простроили, полюбили, прогладили свое эфирное тело и это будет полезно и если вы напишите какие-то ощущения изменения которые у вас получились после этого просмотра и мы будем вам очень благодарны благодарю что были с нами не хочу там сильно размусоливать есть нюансы которые я не вижу добра говорить в прямом эфире если вам интересно вы можете найти дополнительные материалы и самообразоваться ну, либо добраться до наших занятий и попробовать попрактиковать это вместе с нами. Всего самого доброго, здоровья, счастья, и красоты и света в жизни. С вами была Людмила Осипова. Ясно поле. До новых встреч!